Книга Елены Уайт «Дух пророчества». Том 1. Глава 1. Падение Сатаны. До того, как поднять восстание, Сатана был высшим, величественным ангелом на небе, занимающим одно из самых первых мест после Сына Божьего. Подобно другим ангелам, он имел мягкие черты лица, излучающие счастье. Его высокое и широкое чело свидетельствовало о великолепном интеллекте. Его тело обладало безубречными формами, а осанка благородна и величественна. Его лик излучал особый свет, и это сияние озаяло все вокруг таким ярким и прекрасным светом, каким не обладали другие ангелы. И все же Иисус — славный Сын Божий имел превосходство над всем ангельским воинством. Он пребывал с отцом еще до того, как были созданы все ангелы. Сатана завидовал Христу и со временем поднял мятеж против него. Великий Создатель собрал воинство небесное, чтобы в присутствии всех ангелов оказать особую честь своему Сыну. Сын Божий вместе с отцом взошел на трон, перед которым собралось бесчисленное множество святых ангелов. Тогда Отец провозгласил, что Он Сам предопределил, чтобы Христос, Его Сын, был равен Ему Самому. Поэтому где бы ни появился Его Сын, это приравнивалось к Его собственному присутствию. Слову «Сына» отныне следовало повиноваться так же беспрекословно, как и слову «Отца». Он наделил Сына властью повелевать небесным воинством. Особая роль, возлагаемая на Сына, заключалась в том, чтобы вместе с Самим Отцом трудиться над сотворением Земли и всех живых существ, которые должны вскоре населить Ее. Сыну надлежало выполнять Его волю и Его замыслы, но ничего не предпринимать от Себя лично. Воля Отца будет исполнена в Нем». Сатана завидовал и ревновал к Иисусу Христу. Тем не менее, когда все ангелы пали перед Иисусом, признавая Его превосходство, высочайшую власть и законное правление, Сатана также склонился вместе с ними. Однако его сердце было исполнено зависти и ненависти. Бог доверял Христу и советовался с Ним относительно своих планов, в то время как Сатане они были неведомы. Он не мог постичь намерений Бога, ему даже не было дозволено знать о них. Но Христос был признан властелином неба, чья сила и власть приравнивались к силе и власти самого Бога. Сатана был любим и почитаем небесным воинством. Он был возвеличен превыше всех небожителей, но это не пробудило в его сердце духа благодарности и восхваления своего Создателя». Он, упиваясь своим высокомерием, стремился оказаться на вершине, где восседает сам Бог. Он знал, что ангелы почитают Его. Ему была предначертана особая миссия. Он находился возле Творца, и непрестанные лучи славного света, окутывающие вечного Бога, отбрасывали на Него особый свет. Сатана размышлял о том, с какой радостной готовностью ангелы повинуются его приказам. Разве его облик не излучал свет и красоту? Почему Христос должен быть почитаем больше, чем Он? Раздосадованный и переполненный завистью к Иисусу Христу, Сатана покинул место присутствия Божьего. Скрывая свои истинные замыслы, Он стремился возбуждать дух недовольства среди ангельского воинства. Он поведал им о проблеме, коей по сути был Он сам объявив себя защитником интересов угнетенных и будучи одним из них, он представил привилегии, данные Богом и Иисусу как пренебрежение к себе. Он сказал собравшимся, что отныне всей сладкой свободе, которой до ныне наслаждались ангелы, наступил конец. Разве не был назначен правитель над ними, который, которому теперь они должны отдавать раболепные почести. Он заявил им, что собрал их вместе, чтобы заверить их, что больше не намерен мириться с таким посягательством на свои и их права, что он никогда не пойдет перед Христом, что возьмет на себя все причитающиеся ему почести и станет командующим всех, кто подчинится и последует за ним, повинуясь его голосу. Это посеяло в рядах ангелов раздор. Сатана и его сторонники прилагали огромные усилия, чтобы реформировать правление Божье. Они были недовольны и несчастны из-за того, что не могут проникнуть в непостижимую мудрость Бога и постичь Его намерения в возвеличивании своего сына и наделении его такой неограниченной силой и властью, поэтому восстали против власти сына. Верные и преданные ангелы стремились примирить могущественного мятежного ангела с волей его Создателя. Они стали на сторону Бога, защищая его поступок возвеличивания Иисуса Христа и прибегая к весомым доводам, пытались убедить сатану в том, что и теперь ему воздается не меньше почестей, чем до того, как Отец прославил своего Сына. Они ясно заявили, что Иисус был Сыном Божьим и что Он был един с Богом прежде сотворения ангелов и всегда находился одесную Бога. Его верховная власть, преисполненная кротости и любви ко всем, находящимся под его милостивым покровительством, прежде никогда не оспаривалась. И он ни разу не дал ни единого указания, к выполнению которого небесное воинство подошло бы без радости. Они настаивали на том, что особые привилегии, дарованные отцом своему сыну в присутствии ангелов, не умаляют тех почестей, которые сатана до сих пор получал. Ангелы проливали слезы. Они горячо пытались убедить сатану отказаться от своего злого умысла и подчиниться Создателю. Ибо до сели гармония неба не нарушалась ничем. Почему же теперь возникло мятежное разногласие? Сатана отказывался их слушать. И тогда... Отвергнув доказательства верных и преданных Богу ангелов, он объявил их обманутыми рабами. Эти верные Богу ангелы замерли в изумлении, видя, что сатана преуспел в своих стремлениях поднять восстание. Он обещал, что под его началом возникнет новое правление, лучше того, что имели они прежде, и каждый обретет свободу. Огромное количество ангелов выразило намерение принять сатану своим лидером и главнокомандующим. Видя, что его усилия венчаются успехом, сатана тешил себя надеждой, что все ангелы станут на его сторону, что он будет равен самому Богу, а его властвующий голос будет разноситься по небесным чертогам, когда он будет командовать всем ангельским воинством. И снова верные ангелы, предостерегали сатану и открывали ему роковые последствия, которые станут результатом непослушания. Они убеждали, что тот, кто создал ангелов своей силою, может опрокинуть всю их власть и достойным образом наказать их дерзкое упорство и негодный бунт. Просто немыслимо, чтобы кто-то из ангелов смог оказать неповиновение закону Божьему, который свят так же, как и сам Бог». Они умоляли мятежников не прислушиваться к лживым доказательствам сатаны и уговаривали его немедленно пойти вместе со своими приверженцами к Богу и раскаяться перед ним даже в одних только помыслах, в которых те подвергли сомнению его власть. Многие сторонники сатаны были склонны внять этим увещанием, покаяться в своей вине и вновь обрести благоволение отца и сына. Тогда могучий бунтарь, опираясь на свой авторитет в области познания закона Божьего, объявил, что если он подчинится такому раболепному послушанию, то честь, ранее принадлежащая ему, будет отнята у него. Никогда больше ему не доверят его возвышенную миссию. Он сказал им, что все они слишком запятнали себя, чтобы вернуться назад, и что он готов к последствиям ибо никогда больше он не признает верховной власти Христа, что Бог никогда не сможет простить их, и теперь они должны защищать свою свободу и всеми силами отстаивать свои права, которых им не желали представить мирным путем. Верные ангелы незамедлительно поспешили к Сыну Божьему, чтобы поведать ему о смятении, происходящем среди ангелов. Придя, они застали отца, беседующего со своим возлюбленным сыном. Они искали возможности, при помощи которых во благо верных ангелов узурпированная сатаною власть могла быть навсегда отобрана у него. Великий Бог мог в ту же секунду сбросить этого заклятого обманщика с неба, но это не входило в его намерение. Он решил уравнять шансы мятежников, чтобы они могли помериться с силой и мощью, с его сыном и верными ангелами. В этой битве каждый ангел должен был избрать своего вождя и объявить об этом всем. Было небезопасно допустить, чтобы любой, кто объединился с сатаной в его мятеже, продолжал пребывать на небесах. Небожители усвоили урок вопиющего восстания против неизменного закона Божьего и его неизбежные последствия. Если бы Бог прибегнул, ко всей своей силе, чтобы наказать это главного мятежника, недовольные его правлением ангела побоялись бы обнаружить себя. Поэтому Бог пошел другим путем и решил открыто явить всему небесному воинству свою справедливость и свой суд. Это было наивысшим преступлением восстать против правления Божьего. Казалось, все небо пришло в волнение. Все ангелы выстроились в отряды каждый из которых возглавлял высший командующий ангел. Сатана бросил вызов закону Божьему, потому что страстно желал возвысить себя и не хотел подчиняться власти Сына Божьего, великого полководца неба. Все воинство небесное было призвано предстать перед Отцом, чтобы каждый ангел определился со своим выбором. Сатана бесстыдно заявлял о своей неудовлетворенности тем, что Христа возвысили над ним. Гордо поднявшись со своего места, он стал утверждать, что должен быть равным Богу и участвовать в совете с отцом, который, в свою очередь, должен открывать ему свои замыслы. На это Бог ответил, что лишь своему сыну он намерен раскрывать свои тайные намерения и потребовал чтобы все обитатели неба, включая самого сатану, склонились перед ним, выказывая тем самым свое безусловное и безоговорочное послушание. Однако он, сатана, доказал, что недостоин более пребывать на небе. Услышав это, сатана триумфально указал на своих сподвижников, насчитывающих почти половину от всего множества ангелов, и воскликнул «Они со мной!» их ты тоже собираешься изгнать и лишить всех прав на небе». Затем он заявил, что готов противостоять главенству Христа и отстаивать свое место на небе, задействовав все свое могущество, применяя силу против силы. Ангелы, пребывающие на стороне добра, лили слезы, слыша слова сатаны и его злорадствующее бахвальство. После... Бог объявил, что мятежникам больше не место на небесах. Их возвышенное и счастливое положение могло сохраняться лишь при условии послушания закону, который Бог дал для управления наивысшим порядком для разумных существ. Для спасения тех, кто отважится нарушить его закон, не имелось никаких предписаний. Восстание — Предала сатане смелости, и он выразил свое презрение к закону Творца, и что он больше не в силах мириться с ним. Он утверждал, что ангелам не нужен закон, что они должны обрести свободу, следовать своей собственной воле, которая всегда будет направлять их по правильному пути, что закон ограничивал их независимость, и что отмена закона была одной из величайших его целей, которые он и пытался воплотить в жизнь». Он считал, что ангелы нуждаются в улучшении своего положения. Однако Бог, сотворивший законы и возвысивший их до уровня самого себя, считал иначе. Счастье ангельского воинства заключалось в совершенном послушании законам. Каждому предназначалась особая работа. И до восстания сатаны на небе царил совершенный порядок и гармония. А потом на небесах разразилась война. Сын Божий, князь неба, и его верные ангелы вступили в бой с предводителем восстания и со всеми, кто объединился с ним, и одержали победу, после которой сатана со всеми своими сподвижниками был изгнан с неба. Все небесное воинство признало и преклонилось перед Богом в справедливости. На небесах не осталось и следа восстания. Прежние мир и гармония воцарились в небесных обителях. Небесные ангелы оплакивали судьбу тех, кто некогда разделял с ними счастье и блаженство. На небе ощущалось горечь их потери. На совете Отца и Иисуса было решено скорее осуществить намерение создать человека и поселить его на планете Земля. Бог решил испытать человека, чтобы проверить его верность, прежде чем даровать ему вечную защиту. Если он выдержит испытание, через которое Бог счел нужным его провести и докажет Богу, что достоин этого, то в конце концов он должен стать равным ангелом. Он должен был получить одобрение Бога, чтобы иметь возможность общаться с ангелами, как и они с ним. Господь не счел нужным избавить людей от последствия их своей воли.